Эта ночь затянулась, как фильм ни о чем, где герой изначально в конце обречен, моя тень, словно туча, ползет по стене, мои сны позабыли, дорогу ко мне я курю и бросаю, окурки в окно, продолжая сниматься в бездарном кино. Все герои на свече сгорает лопла Превращаются в дым, не нашим до утра Эта шуткая ночь не имеет конца Я иду босиком Я вижу зеркала, но не вижу лица Но я верю и что наступление утра Эта ночь затянулась, как страшный роман Мое тело Холодный туман, я читаю запоем, главу за головой, Только это отнюдь не книжный запой, я гляжу сквозь бутылку из-под вина, как слепой звездочет, на луну без окна. Я всегда быть хотел звездощетом, И вот я веду. Жуткая ночь не имеет конца. Я иду босиком по осколкам стекла. Я клюшу в зеркала. утра, Но когда вдруг внезапно наступит рассвет, и сквозь тучу пробьется спасительный луч, я воспряну и спеть. Открою свою дверь и покину кокан. И сюжет обретет другиной поворот. И развеется тотчас холодный туман. И герой кинофильма к не умрет. Эта шуткая ночь не имеет конца. Я иду. Я пишу зеркала, но не вижу лица Но я верю и жду наступление утра